Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю бычьи хвосты с овощами. У меня уже очень много хвостов. Вернее, не у меня, а у бычка. И это будет очень-очень вкусное блюдо. Бычьи хвосты – это настолько популярное блюдо во всей средиземноморской кухне, в Италии, в Испании, во всех странах, которые выходят к морю, что вы просто даже себе не можете представить, как это блюдо вкусно и популярно. Сейчас я беру хвостики и режу их по суставчикам сантиметров 3-4 длиной. У меня есть сельдерей, морковка, лучок и хорошее домашнее красное вино. Черешковый сельдерей я режу на кусочки. Сразу выкладываю все овощи и обжариваю их. Овощи слегка обжарились, я их достаю. Бычьи хвостики я панирую в муке. И обжариваю до золотистой корочки. Жир из казана я слил. И теперь высыпаю сюда бараньих, эти, бычьих хвостов. Бычьи хвосты я заливаю... Бычьи хвосты я заливаю хорошим бульоном. Можно заливать куриным бульоном, я заливаю бульоном из леща. Как правильно разделать красивого большого леща, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. К обжаренным бычьим хвостикам я добавил еще литр бульона из леща. И добавляю также красное сухое вино. Я пока не солю бычьи хвосты, сейчас я накрываю их крышечкой и на самом медленном огне они будут томиться 2-3 часика. Бычьи хвостики варятся уже около двух часов. Сейчас пришло время добавить сюда пряности. Я буду использовать настоящую корицу. Вот здесь у меня в руках палочка кассии, это то, что обычно продается в магазинах. А здесь две палочки корицы. Сама корица вот здесь на срезе, как будто бы сигара, она скрученная. У нее абсолютно другой аромат, поэтому я буду использовать корицу. Также небольшой пучок тимьяна, острые перчики, чесночок, ягоды можжевельника, черный перец и сладкая паприка. И, конечно же, сейчас самое время посолить бычьи хвосты. Если бы я посолил бульон сразу, как только он закипел, то тогда желерующие вещества под действием соли разрушились, и бульон был бы не такой вкусный, не такой липкий и наваристый. Перец и ягоды можжевельника я растираю в ступке. Два бутончика гвоздички. Тимьян. Перчики. чесночок палочка корицы смесь черного перца и можжевельника пахнет обалденно если вы хотите узнать какие на вкус бычьи хвосты подписывайтесь на мой канал и смотрите дальше аромат вина классно пахнет хорошо варится Сейчас я приготовлю петрушечную гремолату. Это смесь петрушки, чесночка, цедры, лимона и апельсина. Хвостики из петрушки я завязал вот такой пучочек, и уже перед самым концом приготовления бычьих хвостов положу сюда еще сам казанчик хвостики петрушки. Гремолата – это очень вкусное дополнение к основному блюду. Здесь самое важное – очень мелко-мелко нашинковать петрушку и чеснок, чтобы из петрушки не вышел сок. Седра лимончика и апельсинчика, чесночок, корица и пучок тимьянчика я уже достаю. И теперь самое время добавить вот эту волшебную смесь. Морковка, сельдерей листовой, черешковый и лучок. Я добавляю именно сейчас за 15-20 минут до конца готовки, чтобы овощи не разварились, не превратились в кашу, а сохранили свой аромат и текстуру. у меня целое блюдо огромное блюдо бычьих хвостов прекрасный соус с овощами из сельдерея морковки и лука и конечно же красное сухое вино это мое сухое вино очень вкусное гремолата смесь петрушки чесночка цедри лимона и апельсина очень хорошо подчеркивает вкус бычьих хвостиков, как вкусно пахнет. М -м -м. А здесь мяса нет, это кусочек без мяска, а еще где мясо есть. Вот. Бычий хвостик, аромат, такая смесь классного аромата мяса, дымок, как будто бы шашлычок. Хорошая говядина и овощи. М -м -м. Вот это да. Как бы показать, какое оно мягкое. Горячущее. Это шедел. Морковка. деревья настолько простое я приехал поставил казан все туда положил и оно сама готовится без моего участия но на какое оно вкусное мне просто не хватает слов чтобы передать всю красоту этой вкуснятинки а вот сам соус вот соус настолько густой с острым перчиком классно. Смотрите дальше, как я готовлю бычьи хвосты, подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие огромные красивые жирные лайки, пишите комментарии, как понравилось мое блюдо бычьи хвосты, и помните, кухня это самое спокойное место.